Привет. Сегодня в своем видео я вам расскажу как сделать проброс портов На примере порта 3389 этот порт у нас по умолчанию используется для подключения к удаленному рабочему столу Итак, поехали! Заходим на роутер Роутер у меня Ростелекомовский У вас может быть другой там, Зуксель, D-Link -Link и так далее И соответственно мы Проходим во вкладочку приложения. И здесь у меня есть проброс портов. У вас может быть, если английская версия, то там надпись будет Port Forwarding. Соответственно, включаем, так как мы будем пробрасывать порт 3389, подключение к удаленному рабочему столу, соответственно, имя я напишу RDP. Протокол TCP начальный IP-адрес пропускаем начальный порт WAN какой мы будем пробрасывать 33.89 указываем 33.89 конечный то есть соответственно один порт если вы укажете 33.90 то проброс будет у вас разрешен на два порта 33.89 и 33.90 IP-адрес ланхаста Сейчас пропустим начальный порт lan 3389 конечный 3389 вкладочка строка ip адрес lan хоста нам нужно указать ip адрес компьютера до которого мы будем прокидывать порт 3389 открываем пуск вводим cmd и сбиваем команду ipconfig здесь мы видим с вами IP адрес сто девяносто два Вот сюда его забиваем. Нажимаем добавить. И все, у нас с вами порт 33.89 активирован. Галочка стоит включить. Таким методом можно пробросить порт на своем компьютере. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!